психотипы сообщества Немиркин. Спасибо за всю любовь и поддержку, которую вы нам оказываете. Наша миссия – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. А теперь вернемся к видео. Возможно, вы слышали о таких распространенных расстройствах пищевого поведения, как анорексия и булимия. Но знаете ли вы, что существуют и другие, менее известные расстройства пищевого поведения? Хотя некоторые из них официально еще не считаются расстройством, многие из них могут оказать очень большое влияние на вашу жизнь. И к ним не стоит относиться легкомысленно. Итак, вот 11 типов менее известных расстройств пищевого поведения. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях. Пожалуйста, не используйте это видео для самодиагностики или постановки диагноза другим людям. Если вы подозреваете, что у вас может быть какое-то расстройство пищевого поведения, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Первое – расстройство избегающего или ограничивающего приема пищи. Это расстройство характеризует людей, которые крайне избирательно относятся к еде. Оно возникает в младенчестве и детстве и может сохраняться во взрослом возрасте. Люди с этим расстройством могут страдать от отсутствия аппетита или испытывать трудности с употреблением продуктов определенной текстуры или цвета. Избирательность может быть настолько сильной, что в итоге они употребляют не более пяти продуктов. Опасность этого расстройства заключается в недопотреблении калорий и питательных веществ, а также в развитии анемии, почечной и печеночной недостаточности, проблем с сердцем и других рисков для здоровья. Второе – придирки. Это расстройство пищевого поведения, когда вы едите непитательные вещи, такие как грязь, краска, клей и другие подобные вещи. Обычно оно начинается в детстве и длится около пары месяцев, хотя оно может продолжаться и во взрослом возрасте. В основном это наблюдается у людей с умственной отсталостью или с расстройством аутистического спектра. Среди прочих осложнений они могут страдать от недостатка питательных веществ, запоров, закупорки кишечника и анемии. Наибольшая опасность возникает, когда они потребляют токсичные вещества, такие как свинец в краске или паразиты в почве. Номер три – нервная артериксия. Это расстройство пищевого поведения не является официальным диагнозом, но его начинают замечать. Это расстройство вращается вокруг навязчивой идеи здорового питания. Они зациклены на качестве и чистоте пищи, вплоть до того, что отказываются от таких групп продуктов, как сахар, углеводы и мясо, потому что они недостаточно чистые. Это может быть вредно, так как может привести к недоеданию, гормональному дисбалансу и другим медицинским проблемам. Номер 4. Подражательная анорексия. Ваннорексия или анорексичная ваннорексия. Эксперты описывают ваннорексию как культурное явление, спровоцированное социальными СМИ и нереалистичными стандартами красоты. В основном она наблюдается у подростков женского пола, которые хотели бы стать анорексичками, но не являются ими. Подростки с желанием похудеть могут испытывать удовлетворение от потери веса, в то время как анорексики нет. Это расстройство не так опасно, как анорексия, но оно может привести вас к развитию подобного расстройства питания. Номер пять: бигорексия, мышечная дисморфия или обратная анорексия. Считаете ли вы, что чем больше мышцы, тем лучше? Люди с бигорексией сосредоточены на своем жире. В основном она встречается у мужчин с обсессивно-компульсивным поведением, а именно с навязчивым отношением к размеру своих мышц, считая, что они слишком маленькие. И это расстройство попадает в категорию расстройств пищевого поведения, потому что их навязчивое желание набрать мышечную массу влияет на выбор продуктов и режим питания, например, несбалансированная белковая диета. Номер 6. Диабулемия. В медицинском мире диабулимия называется «Эдемт-1» и относится к расстройствам пищевого поведения у больных диабетом 1 типа. Диабетические препараты могут вызывать увеличение веса у некоторых людей, влияя на их самооценку и уверенность в себе. В крайних случаях диабетики могут уменьшить задержку или даже прекратить прием инсулина. Это может происходить наряду с вызываемой рвотой, чрезмерным перееданием и строгими правилами диеты. И это опасно, поскольку может привести к слепоте, нервным болям, повреждению почек, ухудшению слуха, сердечно-сосудистым заболеваниям и даже смерти. В-седьмых, регорексия. Хотя это расстройство еще не получило официального статуса, это болезнь, которая может быть опасна для здоровья матери и ее ребенка. Пригорексия – это расстройство, при котором женщина беспокоится о наборе веса во время беременности. Они озабочены подсчетом калорий и физическими упражнениями. Они могут прибегать к перееданию, а затем вызывать рвоту. Если это не контролировать, то это может привести к проблемам развития ребенка или даже к выкидышу. Номер восемь – анорексия атлетика, спортивная анорексия или гипергимназия. Это подтип анорексии и булимии, в основном наблюдаемый у спортсменов, при котором люди одержимы образом своего тела. Они полагаются на физические упражнения, чтобы избавиться от лишних калорий, дабы сбросить вес. В некоторых случаях они могут быть настолько поглощены физическими упражнениями, что пропускают другие занятия, например, времяпрепровождения с друзьями и с семьей. Номер девять – синдром Прадера-Вилли. Это генетическое заболевание, которое сопровождается когнитивными и поведенческими проблемами. Оно характеризует людей, которые никогда не чувствуют себя сытыми и постоянно испытывают чувство голода. Это может привести к проблемам с весом, особенно к ожирению. Они могут прятать еду и даже есть продукты в замороженном виде или из мусора. Желание поесть может быть настолько сильным, что они продолжают есть до тех пор, пока их организм не будет не в состоянии принять пищу, что вызывает рвоту. 10. Синдром Гурмана. Это расстройство, когда вы внезапно обнаруживаете у себя тягу к изысканным блюдам. Оно считается крайне редким и вызывается травмой головы, опухолью или инсультом в правом полушарии мозга. Люди с этим расстройством становятся озабоченными высококачественной едой, будь то ее приготовление или презентация. Они не переедают и не ограничивают себя в еде, а просто настаивают на употреблении изысканных блюд. И номер одиннадцать – пьянорексия. Хотя пьянство не является официальным диагнозом, его название происходит от культурного феномена, когда люди ограничивают потребление пищи, чтобы восполнить калории, потребляемые с алкогольными напитками. Этот метод рассматривается как способ предотвращения увеличения веса и наблюдается в основном у молодых женщин с проблемами переедания. Опасность этого расстройства заключается в употреблении алкоголя на голодный желудок, поскольку это только усилит негативные последствия алкоголя, такие как потеря сознания или попадание в аварию. Каковы ваши мысли на эту тему? Слышали ли вы раньше об этих расстройствах пищевого поведения? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может оказаться полезным. Не забудьте нажать кнопку подписаться, чтобы получить больше материалов Немиркин. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до встречи в нашем следующем видео.